Давай, болтай. Все накачаться. Сам снимешь или не накачать? Все болты на перекос. Ну, в общем ужас. D6 Кузов 4F Он же брат С6 Снимаем коробку Ручную коробку По причине выхода из строя Двухмассового маховика Новый Двухмассовый маховик стоит порядка 35 тысяч В зависимости от Восстановлены Сколько восстановлены В заводских условиях 29 да, Ну, в общем, ладно Не, оригинальный 54 Оригинальный 54, и того хуже Но. Снятие коробки делов Часа на 3 В растяжку, образно говоря, ничего сложного нет Напоминаю, канал называется Ремонт своими руками То есть В полевых, грубо говоря, условиях Нету никаких подъемников Нету никаких многотысячных ваговских приблуд. Поэтому сразу прошу в комментариях не акцентировать насчет этого. Грубо говоря, ремонтируем в колхозе. Коробка снимается по дикой вибрации двигателя. Было проверено все, что можно. Катушки, лямбы и прочее. Компрессия, форсунки. Просто дикая вибрация на любых оборотах, сперва особо не влияющая, точнее сперва не влияющая на выжим сцепления, потом с прогрессированием начала влиять. Снимаем бачок расширительный, охлаждение. Отводим в сторону. шток выбора передач, лягушка заднего хода, датчик G28, коленчатого вала. Для замены масла в коробке заливается 3 литра масла, заливное отверстие вот находится под приводом шестигранник на 10 сливная тоже шестигранник на 10 заливаем 3 литра масла 75 в90 мы решили, решили обойтись зиком корейским. Меняем свилки выжимной, отщелкиваем два усика, берем новенький, защелкиваем догоняй. Сзади. Оп, оп, две. Сюда у нас ставится рабочий цилиндр. Вот она, сюда. Таким образом. Маховик устанавливаем. Вот метка посадочная и вот то есть в принципе можете метить когда снимаете можете не метить так обычно я не всегда меняю на новое но вот эти болты вот эти обязательно поменяйте на новые потому что иногда их открутить проблема не то что потом будет по второму кругу закрутить а если Потом еще придется наваривать, откручивать, если сорвете вдруг шлицы. Нафиг. Лучше новые, они недорого стоят. Почем? 110. 110 рублей за один болт. Закручиваем их с усилием 60 ньютонов, то есть 6 килограмм. Желательно крест-накрест. 60 ньютонов и потом на четверть оборота на 90 градусов дотягиваем. То есть без динамо ключа лучше тут не обходиться. Когда затягиваем или откручиваем маховик, надо удерживать коленвал. По немецкой программе вот сюда вставляется стопор. Напоминаю то, что мы обходимся без стопора. Берем приспособу для проворота коленвала. Напарник держит зашки впереди. Удерживает, вы протягиваете. Также можно вогнать и фиксатор коленвала. Но это более трудоемкий вариант, поэтому мы обходимся более простым. Бита М12 Сплайн, 12-лучевая. Протянули 60 ньютонов. Крест-накрест. Теперь делаем доворот на одну четверть. Для иностранцев показываю. Из-за того, что тут все криво и неудобно. Я пометил. Точки белые. Точку белой. Довернуть да сюда. Это на любителя, смотрите сами. Передняя опора двигателя. Откручиваем болты. Четыре штуки. И поднимаем опору кверху. Подушка трескается. Пользуясь удобным положением Проверьте крышки Обе крышки тут текли Пришлось посадить их на герметик Пока удобно Для установки корзины Берем Направляющий Так как у нас нету первичников запасных Как на русских машинах Ставим корзину Точнее ставим диск Сцепление. Давай. Давай. Понял. в итоге закручиваем 22 ньютона 2,2 килограмма каждый был Соправка, естественно следующим делом ставим вот эту вот пластину переходим к установке коробки снимается коробка естественно легче чем закидывается обратно когда снимаете под коробку подкладываете чурбачки, отодвигаете на чурбачки, потом методом перекантовки с одной стороны чурбачок убираете с другой стороны в общем не проблема ставить немножко попроблемней закидываете коробку заводите сверху шрузы чтобы не мешали это у нас потом пойдет сверху это пойдет сверху прикручиваться спереди вид подгоняете ее примерно вплотную ну и начинаете попадать заводите первичником центруете болтики в общем процесс установки показать я не смогу потому что руки дефицит более-менее коробку подвесили чтобы легче было первичник воткнуть. Изначально заранее поставьте коробку на передачу, чтобы потом коробку можно было шевелить влево-вправо и толкать туда, чтобы первичник залез по шлицам. Если она будет в нейтралке, будет тяжело и проблемно первичник наживить. Чтобы поставить коробку в передачу, Сейчас извините, уже не покажу Вот он шток выбора передач Ключом на 10 Накидываете да. Показать проблемы Ключ накинули И толкнули вперед Туда Тогда у вас коробка становится в передачу После того как естественно ставили, обратно ключик взяли и обратно на себя потянули Вернули коробку в нейтралку И одновременно вставляете болты и подтягиваете Грубо говоря, по 5 оборотов слева и справа, чтобы на перекос особо не становилось. То есть, если непонятно объяснил, грубо говоря, на русской машине сразу передачу воткнули. Коробка у вас с первой передачи. Коробку крутите вот так, по чуть-чуть, лево-вправо, лево-вправо и одновременно толкаете вперед. Попадаете. Здесь шлицы намного тоньше Здесь шлицы намного тоньше И посему попасть проблема Извините, объясню как мог Откручиваем, закручиваем Три болта снизу Самых коротких Всего 10 болтов Два на стартере. Один и выше. Два с этой стороны. Некоторые откручивать, закручивать можно сверху. Напоминаю. Двигатель максимально завален. То есть двигатель максимально опущен вниз. Вот так. Чтобы коробку легче было заводить. Болты, болты некоторые можно сверху но желательно иметь две руки вот допустим не знаю даже как показать вот он палец бродит, вот один его можно наживлять с этой стороны сверху Если у вас есть напарник То естественно через карданчик Потом затягивать снизу Следующий болт Находится под вот этими трубками Опять же можно сверху Третий болт Вот он находится вот здесь Из-за проводов не могу показать Опять же вот Тянуть ключом тут будет проблемно, но наживлять можно отсюда. С этой стороны подлезть проблемно, потому что тут у нас целая куча смоток всяких. В общем, по периметру 10 болтов наживляете, откручиваете, закручиваете. Ничего смертельного нету. Вот эти все 10 болтов по периметру, которые крепят коробку имеет четыре разных длины чтобы потом не было обманчивости можете прям на шляпке метить первый второй третий по кругу чтобы потом вам не пришлось выкручивать и подгонять заново размерность длины трубы по три штуки приемные Отсоединяем три нижних шестигранником. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два наверху. Вон они. И с этой стороны вот он иди еще дим вот это да тут непонятно родной не родной стоял с гайкой с той стороны он закручивается возможно не родной не скажу все 10 болтов далее откручиваем вставляем тяги две штуки Одна, даже не знаю как показать. А вторая. Не забываем про датчик. Прикручиваем полоси. Напоминаю, заливная масляная для полоси. Вот под шрузом, точнее под приводом. Вот сливная. Таким образом, неудобно, конечно, но вполне решаемо. Так, наживляете вот этот рычаг одновременно. Вот. Так, и вот. Частигранник. Вот видите. Вот сюда наложится. Колодется сюда прикручивается 14. 14 Она со шляпкой да, идет такой. Она 14 14 Она типа Сама затягивающаяся Подавал сделано 14 прикручиваем откручиваем приводы вот направляйки есть Он садится как в гнездо все вот видишь она не прокрутится что с этой стороны что с этой стороны ну, вот сейчас покажу. переверни сплайн М10, по-моему, 12 лучевая звездочка Отцепляем, подцепляем датчик г 28 Вот он, родной Рабочее сцепление. Вот в эту дыру Дыру, отверстие Дырочку, как угодно Таким образом Натягивается И болтиком Закручивается В то отверстие Рабочий цилиндр Снимать удобно, ставить Неудобно Сперва Жмете его в эту сторону, наставляете выколотку какую-нибудь, заводите, выравниваете, потом пальцем поджимаете здесь, вставляете болт. Иначе просто пальцами тяжело усилия выжимать. Для прокачки сцепления, если что-ли, информация. Для прокачки сцепления штуцер. до щелчка. откручиваем ставим глушители можете на антипригарку там на герметике я не знаю на сгущенку кому как душе угодно один второй вот эти хомуты сразу покупайте новые Потому что бесполезно их откручивать. Что-либо с ними делать. Только под болгарку отпиливать. Бжик. Все. Они стоят недорого. Не помнишь почему? Понял. 250 рублей один. Затаскиваем сперва перед. Потом крепление. Не забываем протащить. От лямбы штекер наверх. Вот эту штуку. Следующим делом Коробки. крепление пойдет. Крепление пойдет здесь. Двигайки крутим снизу. Одну сверху неудобно, руки обкорябаем, но по-другому проблемно. Верхнюю гайку приемной трубы лучше откручивать с напарником. Один отсюда держит головку, второй откручивает снизу. Не забудьте разъем подключить. вот этого товарища в общем вставляете его в паз точно так же со второй стороны таким образом воткнули одну трубу ставим крепление подушки лету крепление подушку коробки потому что иначе потом будет проблема ее засунуть не крутнешь промеж двух кушаков поддомкращиваем коробку закручиваем на болты 16 По три с каждой стороны По три с каждой стороны Гаечку Наглушитель ну Верхний удобней Закрутить с этой С верхней стороны То же самое выводим с этой стороны Перечину на 16, четыре болта крепление глушителей коробки на 17 новые хомуты. Что и требовалось доказать. Вибрации никакой. Откручиваем экран. М10 звездочка на 12. А там хрусталь сверху возьми. Звездочка М12. С этой стороны, с этой стороны. Блять, Сбился с толку нахуй с левой стороны. Не то сказал нахуй Пробка. Откручиваем экран Звездочкой Шестигранник Шестигранник. Так откручиваем экран Шестигранником С этой стороны подлазится Снизу С этой стороны Верхний болт а Лучше через верх Затягивать и откручивать